Мой метод решения болячки, партнера, магнета-партнера. Оно, вот такие шурупы, пластики при нагреве со временем попускаются, и магнета подходит к турбинке, к магнитам. Соответственно, зазор нарушается. Чтобы этого не было, я решил заменить вот этот верхний шуруп на винт. Соответственно винт, гайка, шайба, гровер. И будет лучшая фиксация. А нижние уже будут садить на, на клей, наверное. В общем, вот так вот будет. Вот то, что и говорилось, резьбы на вот этом винту нет от слова вообще. Крутишь-крутишь и без толку. Вот. вот оно, европейские хлипкие запчасти, будем прибегать к вот такому вот советскому варианту с такой резьбой. А потом просто впаяю гайку, когда все закончится для него. Возьму, нагрею болт, одену на него гайку и впаяю. Но другого выхода я не вижу, в принципе. В общем, как-то так. Вот паял две гайки вместо шурупа. Поскольку шуруп выкручивался. Тут очень важно, во-первых, не перегреть, а во-вторых, нужно после впаивания очень тщательно промерить, глубину, отверстие здесь глухое, вот тут вот, отверстие глухое, и чтобы э, ввинчивающийся винт э, не вытолкнул эти гайки назад. Э, предварительно нужно спилить грани с гайки, чтобы она не так сильно раздавала пластмассу. Но когда уже впаял, уже пришла другая дурацкая идея. Вот эта вот запчасть накручивается на свечи зажигания в жигулях, по крайней мере, в жигулях накручивается. Вот, э, рядом винт, который я гаеч, э, шайбочек подложил, чтобы он не доставал до дна. В общем, вот такой вот будет ремонт этой бяки. В общем, буду дальше экспериментировать. Все на этом. Вот с этой стороны отлично подошел болт м 5 Тютелька в пютерку. Вот в это отверстие он выйдет у меня. И будет держать как звер. В ну, общем вот так вот. Вот финал моего воспаленного жобства Тут винт. Две запаянные гайки. Закручим. Наглухо запаянный. А с этой стороны другой винт. М5. И вот он отсюда заходит и насмерть все держит. В зазор выставлен. Вот эта вот бутылка обрезанная, собственно. Это я на канале там ремонтник ТВ увидел, как выставляется зазор хорошо. Ну, думаю, что он прав, потому что вроде как занимается парень грамотный и занимается ремонтом техники такого рода. Я там ссылочку оставлю в описании. В общем, вот так вот. Вот это вот такой результат у меня. Все.